Ребята, всем огромный привет. И да, весна уже совсем-совсем близко, а это значит, что порадовать себя всякими разными diy которых можно использовать как украшение своей комнаты, как подарок другу или подруге. Это очень просто и реально недорого. Я потратила буквально минимум денег на создание этих классных штук. Так что без дальнейшего болтовни приступим. И да, я снимаю это видео не одна, а с двумя классными девчонками Майли и Сэм. Их DIY будут у них на канале, ссылка будет внизу к описанию. Они снимают разные видосики, разговорные о своих ежедневниках. И я вам рекомендую подписаться на их канал. Итак, сначала мы обводим наши листочки, цветочки, лепесточки и так далее. К сожалению, макета все не нашла, рисовала все от руки. Но если кому интересно, я могу сбросить э, внизу к описанию свои макеты, если это можно назвать. Потом я закрутила все с помощью ножниц и сделала дырочки, сквозь которые я, собственно говоря, надевала нашу гирлянду. И все достаточно просто. Вы видите это на экране. А следующий где лайчек, виночек. Нам понадобится в принципе тоже только бумага, только вместо ниток нам нужна проволока. Мы делаем то же самое. Мы подкручиваем лепесточки, делаем дырочки и просто а, одеваем это не на ниточку, а на проволоку. Я подобрала немного другую цветовую гамму и надевала цветочки то одним боком, то вторым, и получилось реально, реально очень круто. Для последнего диайвайна понадобится, в принципе, тоже бумага, цветные нитки и клей. Да, мы вырезаем такие овалы, похожие на воздушный шарик. А, да, точно, надо будет еще сделать корзинки для воздушного шарика. Я это не показала на видео, но потом до меня только дошло. Надо просто вырезать квадратики с двух сторон и прицепить их. Выцепить. Мы соединяем наши кружочки разноцветные, так как это пастырное видео, хоть видно не очень сильно, но думаю вы поняли. И все это приклеиваем на ниточку и вешаем, получается реально очень клево и креативно. Тоже, ребят, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал, не забывай писать в комментарии мне вопросы или варианты для челленджа или вызов принят. Так что всех люблю, всех целую, творите!